Что бы вы хотели, чтобы я сделал этим невкусным тортиком, вот, этим, вот этим, тортом? Отдал другу? Нет, наверное, вы бы так не подумали, ну вот зачем другу отдавать невкусный тортик? Это не уважение, просто это, ну как, зачем друга обижать, там, кормить отравой, да, это все-таки друг. Отдать родственникам? Не, ну, у кого-то вообще их нет, да, родственник, и в принципе, да, таять получается, нет, нет. Вот. у кого-то они хорошие, зачем? Зачем? Ну лучше вкусным тортиком приехать в гости, да? А кому-то подарить на улицу, на тоже вариант. Кто будет есть такой вкусный тортик. Какой вариант, друзья, остается? Давайте подумаем вместе. А -а -а. Наверное, не. наверное. сделать, ну, проверять. Вот что тут его размазать нахуй, сколько меня бесит этот тортимбарный. Бесит меня этот тортик. И вообще меня всех в жизни в этой бесит, тупой. Вот. Шучу конечно, друзья, шучу. Вот. Торт очень вкусный. Но он мне особо не по не зашло это главное.